лет назад мы решили у основателем фестиваля объединить, кстати усилий чтобы не только туристы участвовали в этом фестивале но еще и просто жители города новосибирск фестиваль все расширяется расширяется и укрупняется и чему мы очень рады на данный момент 70 команд 200 участников ну, у нас, конечно, традиционно уже основное это строительство иглу, параллельно мастер-класс по строительству, также у нас здесь есть олени для фотосессии, хаски, вечером уже после 19 будет а, такой ночной иглу, ночной город эскимосов, где будут иглу подсвечены, ну и желающие могут переночевать, и планируем каждое воскресенье с 12 до 16, -ти. здесь будут наши а, ребята, которые будут рассказывать и вообще показывать, как что делать.